Всем привет! Украинская певица и звезда холостяка Яна Соломка уже как год развелась со своим мужем Олегом Солодуховым. Бывший муж Яны официально подтвердил их развод и намекнул на ее новый роман с новым мужчиной. Напомним, Яна Соломка стала одной из главных любимец украинцев после того, как очаровала всю страну на проекте холостяк. Тогда Максим Шмирковский выбрал другую девушку, однако Яна вскоре встретила достойного мужчину предпринимателя Олега, вышла замуж и подарила ему замечательную дочь Киру. Параллельно она начала заниматься музыкальной карьерой. В сети уже давно появились слухи о том, что в отношениях Яны Соломко и ее мужа наступил непростой период, а на днях мужчина подтвердил, что они с певицей больше не вместе. Экс-возлюбленной звезды опубликовал ее совместное фото с певцом Джейсоном Дерула, которого она назвала в публикации своим другом и поздравила его с днем рождения. Новость о разводе бывший муж Олег Солодухов опубликовал на своей странице в Facebook, где написал, что уже как год они с Яной Соломкой не живут вместе. Пара официально находится в разводе. Как я понимаю, друзья перестали быть тайны. «Официально и во избежание дальнейших вопросов и домыслов спешу сообщить. Мы с Яной уже год не живем вместе и официально в разводе. Я не желаю всего наилучшего во всех ее начинаниях, но в этой шоу-бизнесовой движухе я был лишний. Искренне желаю ей быть счастливой всем мир», – написал Олег на своей страничке Facebook, намекая на роман Яны с артистом. Впрочем, уже спустя несколько часов мужчина удалил этот пост, опубликовал взамен другой. Институт семьи мертв. Можно винить масонов или радоваться свободе выбора, но виноват во всем Инстаграм. Ваш партнер точно не такой идеальный, как у других. А если он еще и кашляет, то точно не супермен и подписание на свалку. Иллюзия, что у всех идеальные семьи, богатство, путешествия и праздники, медленно, но уверенно создает чувство неудовлетворенности собственной жизнью, написал Солодухов, добавив к тексту семейное фото с Яной и их дочкой. Очень жаль, что распалась еще одна замечательная семья. Пусть каждый, но уже по отдельности, найдет свое личное счастье. Всем спасибо за просмотр! Ставим лайки, подписываемся на канал и всем пока-пока!